И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе нас заканчивается 6 апреля, и вашему вниманию представлена очередная сводка с фронта украинской войны. И начнем с севера на юг. И в целом я хочу в первую очередь развеять те опасения, которые мне на самом деле сыпались сегодня целый день, вчера в первую очередь со стороны российских граждан, которые живут приграничных территориях, что нам, Юрий, ждать, у нас выходят упорные слухи, что украинские вооруженные силы будут атаковать там чуть ли не половину России, там в Белгород собираются брать. Все это бред, все это слухи, распространяемые силами специальных операций вооруженных сил Украины. Ничего подобного быть не может, потому что нет сил сегодня в ВСУ делать подобные атаки. Единственное, что они могут, это создавать, нагнетать ситуацию и создавать напряженность в российском а еще они могут запускать беспилотные летающие аппараты. Вооруженные силы Украины интересуют переброски российских войск. Ну и еще что могут действительно сделать украинские вооруженные силы, это обстрелять приграничную территорию, как это было вчера из миномета в районе КПП Суджа, позиции которых потом были подавлены вертолетами. Вот это то, что они там могут. И сразу пользуясь случаем хочу развеять еще те слухи, которые тоже упорно муссируются теперь по отношению уже к украинским городам. А именно Херсон и Мелитополь. Мне опять закидывают люди сообщение. Пожалуйста, скажите, неужели в су возьмут Херсон? Ну, у меня такой информации нет. Насколько я помню, взять Херсон и губернатор Ким уже впервые намечал чуть ли не 10 дней назад, может даже больше. Тогда у него ничего не получилось. Они тайно готовили группировку э, западних Херсонок. Это передвижение было вскрыто российской разведкой. И далее по этой группировке был нанесен мощный удар. И на этом данная атака захлебнулась, даже не начавшись. Очень похоже, с учетом тех данных, которые сегодня приходят из офиса президента Зеленского, утечка информации о том, что в руки российских силовиков попали списки украинских тероборончиков и в первую очередь Херсонской области. И что очень из них на протяжении предыдущего дня и сегодняшнего дня российские силовики либо уничтожают, либо арестовывают. Ну и я так понимаю, что очередной план штурма Херсона был связан в том числе и с вот этими вот ребятами. Ну а по Мелитополю это вообще какой-то бред. Сегодня вооруженные силы Украины, и об этом пишут все украинские паблики, думают только о том, как удержать те позиции, которые сегодня есть. Более того, они абсолютно уверены в том, что эти позиции они не удержат. И вопрос только, где они остановятся. Именно по этой причине именно сегодня была объявлена след за эвакуацией Донецкой области и восточная часть Днепропетровской области здесь также объявлена эвакуация. И по непроверенным данным также объявлена эвакуация эвакуация из Харькова. И также значительная часть Харьковской области сейчас эвакуируется. И это говорит о том, что реально происходит на фронтах. А еще по состоянию на вчерашний вечер, по данным опять же утечек с офиса президента Зеленского, российские удары по складам горюче материалов вывели из строя и уничтожили до 60% всего топлива, которое было на территории Украины. И сегодня эти удары также продолжились, а значит эта цифра только выросла. А еще сегодня пришло сообщение, что был нанесен удар по узловой станции Лозовая, через которую в район боев стягивалась в том числе и военная техника. То есть самое предположение, которое я высказал вчера, оно начало подтверждаться. То есть российские войска очень серьезно готовятся к наступательной операции, очень тщательно к ней готовятся, потому что от ее успеха зависит очень и очень много. И пока эта операция не началась. Тем не менее, российские войска в районе южнее Изюма постепенно оттесняют противника на юг и готовят очень мощный плацдарм для атаки. И они, кстати, как я вчера сказал, восстанавливают один из автомобильных мостов через Северский Донец в районе Изюма. А украинская дальноборная артиллерия всеми силами пытается достать этот мост, чтобы не дать его восстановить. Потому что восстановление этого моста резко осложняет ситуацию для ВСУ и резко упрощает для вооруженных сил Российской Федерации в этом районе. Ну и также сегодня пришли сообщения о том, что российские войска либо войска Донецкой Народной Республики обстреливают все более и более дальние от бывшего фронта населенные пункты севернее Авдеевки, то есть фронт тоже постепенно смещается в данном случае на запад и для авдеевской группировки это уже становится очень и очень опасно. Ну и также очень много новостей сегодня из Мариуполя, где группировка ВСУ очень быстро теряет боеспособность. Пленные уже исчисляются сотнями. Группировка азовцев, которые обороняет Приморский район, очень быстро откатывается к морскому порту. А вчера вечером в этом районе появились самые мощные артиллерийские системы, которые есть на вооружении российской армии. Миномет Тюльпан. 240 мм. По-моему, мина чуть ли не 140 кг. По сути, это мини-бомба, которых батарея Тюльпана может выбрасывать на голову противника за одну минуту чуть ли не 10 штук. Причем с очень большой точностью, которой даже не снилась авиация. А это для Азовстали по сути приговор. И также сегодня вечером пришли сообщение о том, что войска ДНР Российские вооруженные силы вошли на территорию Азовстали. То есть, по сути, начали штурм этого завода. Вот это примерно то, что я могу сказать, что произошло за сегодня, за вчерашнюю ночь. Ну, Но, к сожалению, дневного обзора сегодня не было, поэтому весь обзор я делаю сегодня вечером. Следующий обзор, предполагаю, не будет у меня никаких форс-мажоров завтра днем, ну примерно там в час-два дня. На этом пока все. До свидания и до завтра.